Всем привет! Сегодня мы про фототерапию поговорим, про прекрасную процедуру лечения любых сосудистых патологий, пигментации, постакне, расширенных пор, мелких морщин, в общем, сразу всего, что может произойти с нашим лицом. И это лечение при помощи света. Расскажу немножечко о процедуре, потому что многие боятся ее делать по тем или иным причинам. Эти причины тоже сейчас объясню, и хочу рассмотреть эту процедуру в динамике на примере пациента, как вы будете выглядеть на следующий день после процедуры, там, через неделю, через месяц и так далее для общей наглядности. Сначала, почему многие откладывают эту процедуру, боятся? Многие говорят, будет больно. Начитались отзывов, кто-то там делал, сказал, что все невозможно это терпеть. Да, процедура неприятная. По ощущениям как будто что-то очень горячее подносит к вашей коже. Итак, соответственно, несколько проходов. Чем интенсивнее э, несовершенство кожи или патология, чем крупнее сосуд, чем шире сосуд, чем темнее сосуд, чем темнее крупнее пигмент, тем горячее э, будет вспышка в этом месте. Э, Кого-то раздражает свет. Яркие вспышки вы будете их видеть, даже через очки с ватными дисками. Кого-то раздражает звук, потому что там добавляется еще и пиканье. То есть сразу раздражаются все, все органы чувств. Но, ребята, надо просто немножечко потерпеть. Процедура сама занимает от 5 до 10 минут, в зависимости от величины зоны обработки. И зачастую, к сожалению, это единственный способ вылечить какое-то какое тяжелое тяжелую патологию или сложную, которая вас много лет преследует, это, например, розация, когда уже все лицо красное, когда присоединяется высыпание, какую-то долгую пигментацию, которая очень давно вас беспокоит и вылазит подло каждое лето, какие-то тяжелые, прям синюшные пятна постактные, которые остались после высыпаний. Это зачастую единственный способ очень быстро справиться. Вы заметите уже после первой процедуры результат. У меня есть действительно некоторые пациенты, которые встают после первой процедуры и говорят, нет, все, что-то мне было очень горячо, я больше не приду. Но потом в течение недели они видят динамику своей кожи и, понурив голову, возвращаются через месяц и говорят, ладно, давайте. Что мы получаем? Поставим на весы. Что мы получаем после этой процедуры? Мы получаем холеную, блестящую, ровную, матовую кожу со здоровым блеском, без расширенных пор, без крупных сосудов, которые иногда заметны, прям как червячки вокруг носа, на подбородке, без пигментных пятен, от мелких, солнечных, до да, крупных каких-то, хорошую, упругую кожу, хороший, здоровый цвет. Иногда у меня пациенты, когда мы смотрим фотографии до-после, Спрашивают, какой фильтр я накладываю, потому что лицо просто начинает светиться изнутри. Никакого фильтра нет, это ваша просто здоровая кожа, она действительно должна выглядеть такой блестящий, хороший, здоровый, холеный. Посмотрим. Динамики. Спасибо большое моему пациенту Анне, которая разрешила во всех подробностях сфотографировать ее лицо. Также Анну мы увидели в лампе, которая показывает еще больше несовершенства, чем показывает камера телефона начнем с фотографии Анны до процедуры посмотрите обычное лицо красивой девушки с небольшими несовершенствами в виде расширенных сосудов в виде каких-то достойных пятен которые остались после высыпания и единичных пигментных пятнышек не особо ярких еще добавим расширенные поры просто все это вместе создает такой неровный цвет лица заглянем вместе с анной в лампу посмотрим во всех ракурсах здесь тоже хорошо видно что пигмент у нас есть э, скрытый то есть мы не видели его на фотографии на телефоне мы видим что она как будто вся у нас пятнышко и в этом очередной плюс э, фототерапии в сравнении например с какими-то пилингами пилинги да они проникают глубоко но они в основном работают за счет отбеливающих компонентов и за счет слущивания кожи. То есть мы работаем с видимой, с поверхностной пигментацией. Что делает аппарат? Мы под воздействием света проникаем глубже в кожу, постепенно поднимаем пигмент на поверхность и уже на поверхности его слущаем. То есть у нас гораздо меньше вероятности, что там, в следующий же солнечный период этот пигмент появится в этом же месте или будет таким же ярким. То есть это именно терапия более глубокая. Итак, Аня, мы провели процедуру, мы можем посмотреть на нее сразу после. Пожалуйста, мы видим красноту, которая усилилась по всему лицу, и максимально сконцентрирована в тех зонах, где были, было больше расширенных сосудов. То есть у нее подбородок вокруг носа, какие-то зоны на щеках. Видим, что немножечко потемнели пигментные пятна. Соответственно, примерно так выглядят все пациенты, если у вас не более тяжелая ситуация с сосудами или с пигментацией. Соответственно, чем крупнее сосуд, тем краснее он после процедуры. Какие-то крупные поверхностные капилляры могут настолько резко схлопнуться, что у вас формируется такой подкожный синячок небольшой. Проходит этот синячок, так же, как и обычные синяк, если ударялись когда-то, в течение 7 дней он может рассасываться. Соответственно, может сопровождаться небольшим отеком. Люди, опять же, с моим любимым отечно-деформационным типом старения зачастую на себе отмечают отек в виде эм, дутловатости в области малярных мешочков, в принципе, в виде средней трети лица, в виде верхних и нижних век. То есть если скорректирована большая зона, если много пигмента, много сосудов, со всем этим за раз поработали, лицо может выглядеть оттловатым, как будто вы уже пару недель что-то так крепко отмечаете. Опять же, от 3 до 7 дней все всегда проходит. 7 дней, конечно, загнул, 7 дней у нее никто не ходил, но давайте в расчет возьмем 3-4 дня отечность. Теперь посмотрим на Анну на следующий день. Заметим, что лицо значительно выровнялось, немножечко сохраняется такая общая розоватость сосудов. Но в принципе цвет уже гораздо более приятный. Сравним фотографию Анны до нашей терапии и на следующий день. То есть уже заметна разница, зачастую пациенты на следующий день уже пишут, что мне все нравится, классно, поры сузились, кожа хорошая, спасибо, я там был неправ. Я приду. Теперь взглянем через месяц. Интервал между процедурами 30 дней. И можем уже заметить, насколько э, улучшилось качество кожи у Анны, насколько выровнялся цвет. Уже заметно, она это уже заметила. И чаще всего пациенты перед следующей процедурой, когда мы смотрим на фотографию, мне говорят, господи, неужели я была, у меня было такое грязное лицо? То есть вот эта вот грязнота лица, грязноватость, она э, за счет... Э, вот этого разброса мелкого пигмента, где-то расширенных сосудов. И в итоге наша здоровая кожа кажется как раз-таки бледными вкраплениями между пигментом и сосудами. Так, давайте Анну еще в лампу погрузим и посмотрим две фотографии в лампе до начала терапии через месяц. То есть у нас здесь две процедуры фототерапии. В лампу мы погрузили ее через неделю, по-моему, после второй процедуры. То есть тут еще эффект неполноценный. Мы увидим, что пигментные пятна скрытые, которые мы не видим на поверхности кожи. Количество уменьшилось, они посветлели и очень хорошо в динамике можно понаблюдать за ее застойным пятном, которое было от длительного воспаления сформировано, оно было довольно глубоко. Обратите внимание, насколько оно стало меньше и светлее. Почему я показываю только середину терапии? Мы, оно будем и дальше наблюдать, и результаты, конечно, вам предоставлю. Она сейчас в середине курса. Курс в среднем — это 4 процедуры с интервалом в месяц. И это к чему? Потому что результаты заметны уже после первой процедуры, тем более после второй процедуры. Вы видите, какой хороший, какой здоровый может быть ваша кожа. Вы начинаете по-другому относиться к своей коже, больше за ней ухаживать, чтобы в дальнейшем не возвращаться <laughs> на эту процедуру. Хочу показать а, также некоторых своих пациентов тоже пока что одна или две процедуры, они будут вырезаны в коллаже, а, чтобы вы могли сравнить и оценить результат, как это работает на более каких-то тяжелых патологиях при Тут у меня есть розация пустулезная форма, Есть пигментация. Есть просто качество кожи. Вы можете заметить, как оно улучшается. Я это к чему? Занимайтесь своей кожей. Не бойтесь фототерапии. Это чудесная процедура, которая показана просто каждому первому. Вы увидите, что не нужно замазывать никакими BB-кремами, никакими тональниками свою кожу. Что она может быть матовый, красивый, ровный и здоровый. И это наше главное украшение. А чтобы вы решились, чтобы захотелось еще больше попробовать, я предлагаю 20% скидку всем, даже тем, кто у нас был уже много раз, кто ни разу не делал М22, пусть ваша первая процедура пройдет для вас еще легче. Соответственно, 20% на первую процедуру и всем, кто М22 еще не делал. Попробуйте, вы увидите эффект после первой процедуры, вы удивитесь, какой хороший может быть ваша кожа, что не нужен никакой фильтр. Я думаю, что акцию мы сможем продлить до... Да давайте до Нового года, чтобы все попробовали, чтобы все увидели уже результаты. Поэтому до 30 декабря приходите, попробуйте. Первая процедура М22 со скидкой 20%.